Скажи мне, вереск, скажи, Преселен ли твой летний наряд? Легок ли цветущий твой клад, Под которым спит мой брат, Мой любимый брат, Все простивший брат? Ты скажи мне память, скажи, Как он бросил все, что имел? Какой звезды в нем горел Как предвидеть он посмел Общий наш дел. Проклятый удел Смотри, сестра, смотри любовь. На мне любовь шрам. И шрам беда, беда и боль Ноги моей не будет там Но я сказала, брат Мы все-таки пойдем вперед У нас надежды нет там вдали горит восход и ты скажи мне берег, скажи Как мы отреклись от дорог Как мы потеряли наш кров И под горечью утрат Шел вперед твой брат, мой любимый брат и Ты скажи мне слава, скажи что могла ты нам предложить? Встречала нас в третьем уже В клетке жужих наград И смотря назад Мне сказал мой брат Смотри, сестра, смотри, смотри сестра Не и не отмечала смерть Здесь нужно быть, как Но, все ведь, как быть, как все, это нам не суметь Но я сказала, брат Мы все-таки пойдем вперед над нами день угас, но там вдали горит восход. Ты скажи мне верность, скажи, чем ты покоряешь сердца? Почему с тобой до конца был единственный мой брат, мой любимый брат, все простивший брат? Скажи мне, гибель, скажи, как среди теней и снегов слышал он твой сумрачный зов, Как меня сильнее был, шелест твоих крыл, без крыл, Смотри, мой брат, смотри, покоя сердцу не найди, Одна душа у нас. Но как же разница пути, но там в конце. В краю без горя и невзгод Над встречей наших рук Зажжется золотой восход Древняя клятва ведет за собой наш род Древняя клятва связала нас кровью чужой Древняя клятва сильнее родского крепчества лягбанских пород Но это наш бой, но это наш бой, но это наш бой Украши камни упрят, звезды камни наш светоч, наш дар и подсор. Бедных теперь осмиряет корона врага Звёздные камни в руках в шестисло Стрелись мы теперь, Феанор Не правда ли, брат? брат Ответьте, мой брат Когда же мой брат За всё за флор? Кузяки слова придем через ночь, судьба направляет шаг И все кто станет у нас на пути За нами уйдёт мрак с назвода кровь сальним рода клятву даю Всех молчит, то, что отец начал закончить, флягу скрепить, Асиль поил над вас призываем, древние силы, кровью свинец, жило прольется, лес не святыня, но вернется, прокляты будут, руки любые, что ты проснутся, камнем решили буком сердец, мы боем полос наши, будет в расколок, пусть свидетель, завтра мы Помнят, как и и гляд водона, Весь с нами яры уловим гляд вода, Только одна у нас вынет режда, глядка вода, но земля нас не держит, И глудовавший бляд один за ним. Гидно была тяжела она нам семеры. Звездные камни в руках наших снизу склелись, мы тебе фиор, и тот топши вы. Остался в живых, за всех остальных Исполни наш договор Кончив сами, летим через ночь По следу своих утра Пусть безнадежен, но так суждено Мы знаем об этом, брат Не правда ли, брат? Ответь мне, мой брат Когда же мой брат? с супругой, с дочерью любимой от войны вдали Но теперь наружу мой некий некиперим молодой герой Сердце с дочерью похитил, ему мы гордимся терпельно на женовой Мой супруг, не спеши судить Наш с тобою брак тоже был неровен Но разбнивая ты мертва Затушень хорошая, карманнишаша, гордый стол Твой мой супруг много лет назад Ты был так же горд и страной не правил Но меня пленил твой беспечный взгляд Ведь любой бывает сильный у меня другое мнение, это было исключение. Я бессмертное творение, рус человек, кому не равняй меня. Ты, мой Супруг, ты конечно, конечно, нрав, но о людях мы ничего не знаем. Короток их век, но мятежен же их судьба не ниже. И я не зря его путь, вот ты свежий какой-нибудь Звездный камень стороны, вражьи я его послал вернуть Милый мой супруг, милый мой сон, я его послал, я его послал Милый мой супруг, милый мой сун, я его послал, я его послал, послал, послал, послал, послал. Несказочный нарготрон, о котором люди знать не вправе Это ли не тот золоченый трон, на котором Финрад пресветлый правит Виноват границ, уча, с той стороны, где ночь Скажите, где ваш государь? Вы видеть короля. Помощи, государь, моему отцу ты поклялся в дружбе. Ты свое кольцо ему отдал в дар, чтобы не забыло на верной службе. Я прошу о помощи, государь. Мой отец в бою тебя спас когда-то. Ты свое кольцо ему отдал в дар, чтобы отплатить потом той же платой. Тебя я узнаю. Ты сын того героя, Которому в бою Обязан я судьбою. Светил и прекрасен ты, Государь, Но сородич твой ядовит, как овод. Для меня любовь — драгоценный дар, для него любовь это только повод Дочь его люблю я превыше сил Он же не желает нас видеть вместе С нее он требует морил, Такова цена королевской чести Чего же ты хотел? Сын младшего народа Которому в пите обязан я свободой. Я хочу любовь защитить свою, Я хочу исполнить чужую волю, Я готов сразиться в любом бою С господином тьмы, властелином боли, Снаряди отряд, чтобы мне помочь. Я пойду к врагу, что сидит на троне в каменной пустыне, где правит ночь. Верху морил из его короны от рока не спастись. Как мог об этом знать я? Погибельная мы. Ожившее проклятие! Ты живешь беспечностью, государь, Счастьем полон век твой, что ныне длится. Вот твое кольцо — бесполезный дар, Ни тебе, ни мне оно не сгодится. Чистое безумие — твои слова, Так рука судьбы мне подносит чашу. Честь моя дороже, чем голова, но твоя затея, погибель наша, Ой, если б ты любил, Дышал одной любовью, свостный силь морил, омыл своей кровь. Вечерняя тень Опускает Сонную сеть Я не вижу Каменных стен От того, Что ты еще есть Знаю я, Что нет пути вспять Что застыло Сердце во льду Знаю я, Что встречу Беду Там, где пробуждает Память Я проклинать не смею Выбор твой Нельзя проклясть И то, что я так Создан Одной душе служить Любви одной а лгать себе Похоже слишком Поздно Между мною и тобой Граница льди Загадки ее покрыт Кровавым цветом не в том беда, что я теперь один, а в том беда, что песня не до Между вами да и вода, между нами сумрака след, Ты всего лишь крикнула нет. Всегда оставишь мне так да? Ты отныне символ удачи Ты отныне вечный упор Если бы не старый Ростов Все быть может было иначе На западе горят твои крыла Ах, если бы любовь не знала правил Не ты меня кому-то предпочла Похоже, это я тебя оставил Возможно, между нами нет преград Возможно, мы еще увидим лето Не в том беда, что мне нельзя назад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 Сознаю слов своих честность, Призывая под стяг раны. мой народ. Ты не знал горя, пировался стеной горной. Я судьбы не желал черной, Но за в трубят горный, Пробил час над моей страной. Тот, кто перед мне, Сидет со мной. Подожди, король, осади, гонщик, Ты идешь ко смерть, ко братам ночи. Подожди, король, осуди справа, Ты, то других не имеешь права. Клялся смертному, ты один. Я не брат ему и не паладин. Никому ты слов не давал обет, Ты не мой вассал, ты не любишь смерть, Но нарушить слово никто не волен, Ни король, ни принц, Певец не воин, весь не связанный мы одной, кто любил меня, пусть идет со мной. В этом деле есть и моя, доля роковой рот повидал, горе проливали кровь, мы судьи просто посмотри король на свое. Поиска нет врага нам не надо лезть. Кто пойдет с тобой, кто напряжет как быть вы все для себя решили, оставайтесь здесь, собирайте силы. Мы говорим дали иную клятву, разлить врагу, как созреет жатва, А намстители пасть на месте. Слава Эру, я не мечтал о месте, крови нет на моих руках. Но пролил ее, всем владеет страх. Ты в нас а, дважды Ты заплатишь нам, как заплатит каждый Я готов платить, но мала плата Ты бы мог мне быть в беде братом Ты мог судить, не привызив веру Ты бы мог со мной разделить веру А теперь для ногой души под Бога меч, не защиты щит Посмотрите все, наш король ему, чтобы он вернулся Он не хочет пить, он желает драться он бросает нас ради оборваться! До свидания, мой народ! Кто любил его? Делай шаг вперед! В колесе собственным я лишний Ухожу отсюда, как был нищий Это был мой дом, а теперь оковый дальше же эру вам не понять, новый. вы! Вот венец и трамп. вам его дарю Как петь, корону подними! Фитер отпятил нам место в короле, Таким опасности не оберетесь вы сюда. Мы поделим власть честно на троих Нам хватит места, это брат и дети. Стал, что достоин трона Молод ты, примерять корону Умней тебе и старше на 5 лет Что за наглый тон Ты желаешь драки Не да, копти как факел никогда, никогда у нас с тобой согласия нет Как делит нам власть честно На троих одно место Видно дороги нам не избежать ты забыл пылу спора нашу клятву Феонору, мы ее не можем не сдержать. Клятву скребись о сильмарилах мы призывали древние силы, мы проклинали руки любые, что коснуться камням ко решили. Клятву мы дали сердцу ночи, то, что отец начал закончить. Только одна у нас ныне, надежда, что из того, что земля нас не держит. Смертный желает у нас сильмарила отнять. Он на пути нашей клятвы не может стоять. Даже король филогон не терпел, отправился вслед за ним. Хоть и безумие это вдруг будет удача им, да, оставил нас миром. Это брат моя физка, знать придется вслед ему убежать. Стал он на пути клятвы, хоть за его обратно, только жаль корону отдавать. Нет, эти драматический момент. Я ж имею предложение, чтобы в завершение получил сюжет. Знаю, как в такой беде помочь, если вы ко мне вернете дочь, я отдам ее любому, кто ее доверенно обтащит прочь. Правители, заживем восхитительно, А другого хоронуем, кто был правил будительно, Что, жизнь в Что, получено согласие. И так, правители, заживем и восхитительно, Пустить возможность, с камнем будет непростительно. Милый мой супруг, что ты насварил своей ты не ведал меры, Дочь родную продал за сильмарил. Вся моя надежда на милость эру. Одним движением руки Ты на себя навлек напасти, все заложники судьбы, Свои заложники судьбы, Никто из нас над ней не властен. Теперь ни чары, ни клинки не защитят твои владения. Мы все заложники судьбы, Свои заложники судьбы. Она не знает сожаления, Мой король, о, как тщеславен ты! Мой король, о, как тщеславен ты! Мой король, о, как тщеславен ты! Припомнил ты не в добрый час Проклятый камень, его судьба теперь на нас, его судьба теперь на нас И принесет немало горя Я слышу, рвется связь времен Я слышу, мир пришел в движение Я вижу черный свет, знамен Черный цвет знамен, ты проиграл в свое сражение. Любовь крепко отцовская, любовь от дочерей не выбираю. Но ты не должен был забыть о том, что выше всех заветов. Один лишь раз дано любить, один лишь раз дано любить Знам детям, воздуха и света. За ним, а последует за ним, кто ранил сердце ей любовью ранил сердце ей любовью. Как в море, лодка без ведрил, Они проклятый силь морил, а мою собственную, собственную кровью. кровью, мой король, уж. Королей, ветер их уносит Под землю спящих тамалей Светил был мой день Ты В мой сон ворвался, как веселье Долг о сердце все решит в путь. Меня ведет моя любовь, Промчались годы, словно час, я проснулась лишь сейчас, И отвоюю то, что мне принадлежит. Час, когда я был любим. И в гуще сумрачных ветвей Звезды пели с ним Он дышать не может, не любя мне Нет в мире места без тебя И Жизнь и смерть Лишь для того на свете есть Чтоб ты хотя бы на миг Существовала здесь Знай, Ты мне давала Жажду жить Знай Тобою я оправдан Здесь вода ручьев И небо ввысь без тебя теряет смысл И лишь тебе я, Вижу мир, каков он есть пусть, Свинят ветра, как стали око. Инственная битва за любовь, любовь. синее и побед одна и. Ничего не спите вы, государь Не зови меня государем поле Листьями осыпался календарь Я же будто слепый прозреть неволен Я сумел любовь погубить твою Ты разбередил мое сердце воин Я иду сразиться в любом бою С господином тьмы властелином поле Древняя клятва ведет за собою мой род Гонит меня словно птицу с привычных ей мест Ради нее, бросив берег далекий, я шел через море и лед Но это мой долг, это мой долг, это мой долг Причала, и дом и новой земли заря, И сердце, что больше не плачет о том, ничто не дается зря. Без трепета смотрю в глаза судьбе, И я бы в ней ни шагу не исправил, Но лишь теперь благодаря себе. И я понял, что любовь не знает правил. Ты мне даешь спасительную весть, И завершаешь старые обеды. Не в том беда, что мы несчастны здесь, а в том беда, что песня не допеда. Мы и слуги Убирайтесь в глаз Повелитель По границе Что-то странное Творится Не опознан Ублиться Скорглись в ваш предел Опс, не чая а На ночь глядя Мне досталось Хоть бы эльфы Затесались, что-то развлекусь я. Ха -ха -ха. Объятья буду лживы с В мир вошло проклятие, чье имя Неонор И все так и довольно предсказаний данные обеты, в них было много слов Без оправданий пред тобой стою Во праве западных ветров Я души зуров но в мире нет, а травы больше, чем любовь От черных скал до дальних берегов Где пики встают в балладах Славы гибели в ответ Где страха нет, а смерть сковали травы Зеленью оков Плющом увился арбалет Мель кровавый след, проклятие сменит песни звук, сменит песни звук, жалко, тебе подобие первых слов творца. Что ты можешь сделать для желанного конца? Песню сотворения уже не изменить. Слишком далеко и слишком страшно бьется нить Вижу, потеряете вы все, что вам дано Блин, горькой памяти по силам я Время забвенья, там пока бьются руны И струны лиры молчат о власти со мною юность нового мира стало как рассвет, забенья не а память стала силой, что хранит ответ, Она жива, и взгляд не замутнен, А морок и напеты скинули как сон. Так закон пока нет летом светом полон небосла. По зову памяти былой О днях до солнца и луны Я поднимаю голос свой Чтоб силы сделались равны Сделались равны Силой в этом мире Обладает только тот кто от рабства Без сомнения порвет. Господ, жалкая парадия На подлинный народ Игры в свет и тьму Таким, как вы, не по плечу Я же сделать С вами все, что захочу Выбор сделан И судьба во власти эру И свет и теми Дары в его руках Но я не верю Бесконечные потери В тебе я вижу страх Страх, что просыпается Лишь в трусах и рабах Истине суровой Вы не смотрите в лицо Истина же в том, Что вы виновны пред творцом. Но большая вина На том, кто в черный час не пряча глаз, учил гордынина. То было сделано, чтоб вас освободить. Властью мне данной я могу вас изменить. Лишь лишь убить тобою сказаны опасные слова. Все, что было связано, порвется, но сперва. Сперва ты ведь, чем так черный трон. И глаза остра урон Как будто мертвый блеск корон Спасет того, кто не рожден Того, кто, кто воплощен штор. А не в плену небытия И свет так защищен Тьма победит Жена на этот свет Или гордец без имени ответ Нет Любовь твоим принадлежит Нет Никто не властен ей владеть Она слепит нем дня Но я любовь сильней меня И я иду за тем Что мне принадлежит Пусть Недолго сердце все решит в путь. Меня ведет моя любовь, промчались годы, словно час. Но я проснулась лишь сейчас, и я отвоюю то, что мне принадлежит. Я я твой... над нами Чаешь ты в темноте падение Все равно, какие войдем мы в летопись Крепче, крепче в сердце холодным ненависть В этой земле мы знали одни лишения Так почему достается другому мщение Что потом тот важный наслетел весь Крепче, крепче, в сердце, в холодном ненависть! В мир отныне, где наш заклятый враг, Пученный проклят, стоя у черных брат. Проклят за то, что слово держал сильнее нас! Крепче, крепче, в сердце, в холодном ненависть! Я слышу, как дрожит земля. От ты, ты заклятый враг, в теней неверный шепот. Помнишь не ты черный пра? Печальна участь короля, печальна участь короля, что вызвал без От меня ты заклятый враг, никто не сможет устоять, Он не сможет устоять. Во тьму твоя земля, Нечайная участь, короля, Нечайная участь короля, что, что гибнет подруги собрали. Возны а не здесь заклятый брат. А что ты на творе? Погибнешь ты, ты у черных король. брат? А что ты на творе? Пойдем во тьму твоя мой земля. А что ты на твоих? трон не сможет устоять. Ты мой король. А что ты на творе? Погибнешь ты, ущерб? А шпил, О, что ты на творе? Пойдет во тьму твоя земля. А что ты на твоей? Твой пойдет не сможет устоять. Тот герой, что на песнях силы вступал, меряться со мной. Думаю, что мало будет толку со остальных, И умрет последним первый воин среди них. Как беспощадная стрела в горло рвет, слог рвет. Когда-то был я королем гордым, Кем теперь слыть, Когда останусь в пустоте черной? Много ль надо храбрости, Чтоб встретить смертный час? С каждым из соратников Он много раз. Будет каждый смертью он свидетель и вина, Такова для дерзости достойная цена. Цена, чтобы стоять у трона дня, Не ведая скорбей и расставаний, Прошу тебя, пусти вперед меня, свидетели чужих, Обетований. Наверное, был проклят мою дел. Прости, что я о том не ведал прежде. Не в том беда, что ты был слишком смел, А в том беда, что ты лишен на теле. Потерять, когда любимый не со мной Но песню сотворения уже не изменить Слишком далеко и слишком страшно не оценить. нить И где не видны, но у ворот твоей тюрьмы Прошу от Я иду, оторву! Я не душу. Извините. Повернись, пожалуйста, чуть-чуть, а. А наклониться будет вот. еще. Это наш Финнред а, Филагун вышел на бой с уроном. Улыбнись ему по-дружески. Угу, хорошо. Как здорово. Ребята, давайте этот клип ставим. <смеш> гримасы гнева и В общем, нерасли. ты знаешь, что делаешь? Машистенький. <смеш> это гримасы гнева. а ты а, -а ужаса. <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> Страхолюдина. Да, да. Ну, вот это та, та гора, на которой мы сегодня были. Наша гора, за ней ничего нет. Не верится даже. Скала. Как его с урона? Как она называется? Друглавый. Друглавый. Друглавый. Вторая да. глава там за ним. Ага. Вот там мы лор снимали. Общем, а вон сейчас... там мы сами были. И это все мое. Когда там по ней лезешь, совсем не так кажется. А это весь путь. Отсюда. И вон до туда. Вот сюда, короче, проходик есть хороший. Вау. Три огибаешь. Мы хотели, чтобы вы встали на эту каменную веку, впереди, как вас впереди, как посмел нарушится, и впереди, а вы туда... Да, Да-да-да-да, ну, пацаны! Довольный такой. Ты снимаешь? Сделай ту улыбочку, которая ну, только что была. Я снимаю, да. Паскудную, да. Ес, ес, ес, ес. Говно надо. А глазки поедали. А, вещи и я уйду отсюда. Когда выходила за вас замуж, посмотрите, что выбрали. Открой. Открой. Открой. Вон. В разные стороны показывайте. А ты морду лица ему снимешь? Чтобы он ее поднял. Морду лица. И главное, тряпка. назад, Оставить! назад. Все, стоп. Так, готовы все? Я еще, сейчас я включу. Мотор! Мотор! Дверь пошел. Дверь пошел. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тишина. Все. Берем пошел. Берем пошел. И теперь вставай, и уходи. и <свят> <свят> Ой, ребята. Покажи мне руку, да ко мне калия немножко ее. Замерзла она просто. называется дурак на холме то есть это это дурак на скале это не дурак на скале это нормальные люди после завершения алхимического эксперимента Но это не в один хорик можно высунуть ку-ку ку-ку куку пленка-то кончилась в так ты сколько населка на том камне Маня! Может танцевать не надо там? Теперь ты отпускай. Катя, отпускай. И уходи сразу. Поворачивайся. Ох, охренеть. Тихо. Где у нас там Финрод? Ну бросай, бросай его вниз. Так. Теперь Йовен.